Была в одном парке одна странность, которая привлекала туда все больше и больше людей. Каждое воскресенье, после полуночи, в дальнем конце парка, словно по мановению волшебной палочки, появлялась странная карусель, которая вращалась с диким скрипом всю оставшуюся ночь и исчезала к утру. Этот странный феномен не мог объяснить никто, Местные жители воспринимали его как данность. Есть и есть, главное, чтобы не вредило никому, пожимала плечами мама одной девочки. А ведь интересно все-таки, говорила девочка, что если на ней прокатиться? Не вздумай, говорила мама девочки, ведь она не верила, что ее дочь решится прокатиться на этой карусели. Но девочка все чаще стала задумываться, что же будет, если успеть запрыгнуть в нее. И однажды она с подружками договорилась пойти посмотреть на эту карусель. Они дождались, пока на улице стемнеет и настанет то самое время. В парке, как всегда, собрались самые любопытные с целью посмотреть на местную достопримечательность. Они проскользнули в толпу, и подобрались как можно ближе. И вот она, появилась из ниоткуда, с диким скрипом, и вот-вот готовилась прийти к движение и завертеться вокруг своей оси. Ух ты! Восторженно вздохнули все. Девочка поняла, что лучшего момента не найти, поэтому поднигнув подружкам, запрыгнула на карусель, которая как раз начинала приходить движение. Последнее, что они услышали, это дикий крик девочки. Мама пропавшей девочки каждый день приходит в тот парк в надежде, что с появлением карусели вернется ее дочь. Карусель появляется снова и снова, но без девочки. Она вертится так, как и раньше, будто ничего и не произошло. Только мама стоит и ждет.